Здравствуйте, с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас увидят обзоре набор инструментов от компании Тхорвик, Код или артикул товара УТС 0094. Набор на 94 предмета. Тхорвик это тайваньский бренд бренд профессионального инструмента начнем мы с комплектации набора Набор наборе 94 предмета трещотки на 45 зубьев две трещотки идет под большой квадрат одна вторая и маленькая под 1 четвертую дюйм реверс быстрый сброс трещотки прямые рукояты комбинированные пластик резинопластик черные ставки Удобно лежит в руке рукоятка, то есть такие вот выемки под пальцы. Надпись на трещотках, логотип Хорвик код товара и ЦРВ, тахром хром сталь. Трещотки 45 зубьев. Длина трещотки под 1,2 дюйма 255 мм, маленькая трещотка 145 мм длиной. Два Т-образных воротка под 1,4 дюйма 110 мм. И под большой квадрат 1,2 дюйма вороток 250 мм. Если вы снимаете переходник, получаете удлинитель 250 мм под 1,2 вторую. Переходник вы можете использовать для перехода с квадрата 3 восьмых на 1 вторую. Такая вот универсальная конструкция идет. И еще один у нас удлинитель под большую трещотку 125 мм. То есть два удлинителя 250 и 125. И два удлинителя у нас под маленькую трещотку 50 и 100 мм. По два удлинителя на каждый рабочий квадрат. Два кардана, одна четвертая и одна вторая. Карданы скреплены металлическими вставками. На каждой единице инструмента, что в наборе, есть номер по каталогу, логотип, вернее, логотип ТХОРВИК и указание CRV хромонадивой сталь. Две свечные головки на 16 мм и 21 мм. Внутри резиновые вставки. Набор Г-образных ключей шестигранных. Три ключа. Вверточная рукоятка 150 мм. Ручка полностью пластиковая. Есть присоединительный квадрат. Сюда вы можете подсоединить трещотку или вороток. В данном случае одеваем вороток. Данная отверточная рукоятка применяется в наборе или вы одеваете сюда головки под 1,4 дюйма то есть для труднодоступных мест, где-то подлезть. Или одеваем биту с битодержателем и получаем отвертку. Набор головок шестигранных, коротких и головки длинные. В чем отличие 94 от 108 набора? В данном наборе нету головок торкс. Головки шестигранные. Под 1,4 дюйма у нас 13 головок. Самая маленькая 4, самая большая на 14 мм. 6 граней. И под одну вторую дюйма у нас 17 головок, самая маленькая на 10 мм, самая большая 32 мм. Вес головки 32 мм 225 грамм. Головки длинные общее количество 13 штук, самая маленькая 6, самая большая на 22 мм. Наборы бит с квадратом 1 четвертая, с переходником уже ее можно использовать или с отверточной каяткой, или с трещоткой, или с воротком одевать. Общее количество бит под 1 четвертую 18. И нижний ряд это биты, которые используются с переходником под 1 вторую. Вставляете нужную биту и подсоединяете трещотку или вороток. бит торксы, шлицевые, крестообразные и шестигранные. Так, с комплектацией все. Далее материал, из которого инструмент затолен это хромованадевая сталь. Полировка матовая инструмента. На инструменте нанесен номер по каталогу, то есть на всех единицах инструмента. Логотип Тхорвик и маркировка CRV v на сталь. Также на кейсе есть маркировка, допустим, если головка на 15, на кейсе маркировка 15 мм. То есть вы можете быстро найти нужный вам инструмент по размеру. Также промаркированы биты, трещотки и удлинители. Очень хорошо держится инструмент в верхней крышки то есть... Причем с трудом защелкивается, это большой плюс, потому что инструмент не выпадает при перевозке и не высыпается у вас верхняя крышка на нижнюю. То есть это очень большой плюс. Есть гарантия на сам инструмент, но нет гарантии на биты. Биты это расходный материал. Запирание на пластиковой защелки, соединяет кейс широкая пластиковая зависка. Габариты кейса: ширина 38 сантиметров, длина 30, высота 8,5 см. Вес набора 5 килограмм 900 грамм. Главное все закрывается. Видите логотип HORVIG на низу на верхней крышке и информационная. Такая наклейка. Здесь указывается два рабочих квадрата, CRV, шестигранный профиль и профили бит, которые присутствуют в наборе. И также, где наборы затариваются, сам адрес. Там, в Тайвань, город, улица, там все подробно указано. Если ищете недорогой инструмент с хорошим качеством, с гарантией, то посмотрите к бренду Тхорвик. У нас на сайте сейчас хорошая цена с акцией и за подписку на канал, за оставленные комментарии дополнительно на канале вы получаете еще доп скидку. Спасибо за просмотр. До свидания.